Короче, к царю Леониду приходит персидский гонец. Где я? Это Афины? Э-ТА! Спарта! Окей. Оракул такой. Никакой войны не будет. Что с вами? Герпес. Леонид ведет 300 своих лучших солдат в огненные ворота, чтобы биться с миллиардами персов в крутом супер-слоумо. А ксеркс? Ощути мою великую силу, Леонид. <с> нет, нет, спасибо. Тогда ксеркс посылает чудища из далеких земель. Еще не конец, Леонид. Горбун предал нас. Уже нас ждет вода. Передайте цепленку. Леонид снимает шлем и встает перед ксерксом на колени, а потом, короче, да пошло оно. И для могучих 300 это был конец. Ой, попали!